«Как бесплатно делать страницы подписки с видео и продающие страницы с видео». Теперь вам не нужен доменный хостинг для того, чтобы разместить свою подписную страницу с видео или свою продающую страницу с видео. Просто зарегистрируйтесь в этом сервисе и получите бесплатно возможность делать такие страницы в несколько кликов мышки. На этой странице вы совершенно бесплатно можете получить «Страницы с видео и формы подписки» а также продающие страницы с видео и кнопкой для продажи своих или партнерских продуктов, создание видеообзоров, ведение вебинаров или обучающих видео и еще много всего, на что только хватит вашей фантазии и желания. Вы получите описание и небольшие поясняющие видео. Причем, все это можно получить совершенно бесплатно, но если только, вы примете решение прямо сейчас, на этой странице и в эту самую минуту. Просто заполните форму подписки под этим видео, введите в нее вашу электронную почту и нажмите на кнопку «Хочу получить».